Добрый день, меня зовут Любовь. Этой весной мы открыли свой собственный садик Бинни. Мечта о садике у меня появилась примерно с рождением сына, когда стала думать о том, как же будет складываться жизнь дальше. И где-то к его месяцам трем 4 стала изучать те франшизы, которые были на данный момент актуальны, популярны у нас в городе, у нас в по стране. Я нашла около 15 франшиз, которые меня заинтересовали, связывалась с их представителями. Среди всех этих предприятий больше всего мне приглянулась Бини. Концепция Бини очень сильно откликнулась тем, как я представляла свое идеальное место для маленького своего сына где я бы хотела, чтобы он рос, где я бы хотела, чтобы за ним присматривали, где мне было бы спокойно его самого оставить. И не было бы паники и беспокойства лишней по поводу неопределенных сложных ситуаций, которые могут возникнуть в связи с пребыванием ребенка в детском саду. По образованию я педагог, поэтому требования у меня были довольно высокие франшизам в первую очередь интересовала методика и в то же время чтобы программа не была перегружена чтобы ребенок именно рос в гармонии с собой в гармонии с миром в гармонии с родителями просто потихоньку готовился к своему следующему жизненному этапу без излишнего давления без излишнего ускорения его развития просто спокойно проживал свою жизнь, знакомился с окружающим миром, знакомился с людьми вокруг, с тем, как ему предстоит дальше обитать здесь. В Бине очень хорошо сбалансирована как методическая программа развития ребенка, так и просто процесс радостного познания этого мира через игру, через общение, через взаимодействие с окружающими людьми. Мне особенно понравилась экологическая концепция, потому что по образованию я географ и... Именно экологическая повестка, она всегда была такая актуальная в моей жизни. И подход даже к выбору каких-то материалов по отделке, по мебели, все как досконально было продумано в этой концепции, меня, конечно, очень сильно впечатлило. Мы взяли полный пакет ведения франшизы. На этапах подготовки к открытию нас абсолютно полностью сопровождал франчайзер во всем. От поиска помещения и заключения аренды на максимально возможных выгодных условиях вплоть до проведения дня открытия. Поиск помещения у нас занял неожиданно долго, потому что у нас были определенные требования к месту, определенные требования по цене. И ну, не так просто оказалось <с peuvent> сразу найти то, что нам бы подходило. Но, тем не менее, через месяцы переговоров мы нашли самый оптимальный для себя вариант. По подготовке к открытию было много достаточно неожиданных вопросов, потому что если не твоя специфика это отделка помещения, то ты можешь столкнуться просто с огромным количеством непонимания, как все сделать грамотно. И мы много раз радовались тому, что не сэкономили на покупке пакета полного ведения, потому что скорее всего, мы бы переплатили гораздо большую стоимость за самостоятельную попытку закупки всех материалов, всего необходимого. В общем, эти деньги полностью себя оправдали, все это вложение. Особенно хочется поблагодарить нашего проектного менеджера Клавдию, которая сопровождала просто нас и днем, и ночью во всех этапах подготовки к открытию. Были разные сложности, были разные какие-то непонимания, потому что, ну, опять же, по профилю моей предыдущей жизни много было непонимания того, как осуществлять какие-то задачи. И Клавдия, она спокойно, методично, очень вежливо, очень корректно объясняла, как осуществлять различные процессы, как их наладить, как все это сделать наилучшим образом. И всегда была открыта, всегда была на связи. Просто огромная благодарность Клавдии и спасибо за ее терпение, потому что... Ой, не знаю, мне кажется, это просто человек, который вот абсолютно потрясающе, идеально выполнил свою работу. Очень, очень благодарна Клавде. Вот. Также по нашему пакету франшизы нам помогали с подбором персонала. Это тоже был достаточно сложный вопрос, потому что от коллектива очень многое зависит. И мы не хотели брать лишь бы каких людей, вот, чтобы набрать коллектив. И это очень сильно помогло, помощь в проведении собеседований, помощь в обучении персонала, чтобы коллектив, который у нас в итоге здесь сложился, он был дружным, он был сплоченным, он был в одном видении концепции, в одном видении нашего взгляда, наших ценностей. Наши ценности — это, в первую очередь, гармоничное, спокойное взросление самого дорогого, что есть в нашей жизни наших детей которые к нам приходят. Мы стараемся делать все абсолютно вот как для своих же детей, потому что, собственно, началось это с того, что родился мой сын, и мне хотелось сделать для него самое комфортное место. Также хочется поблагодарить особенно Ивана, который сопровождал нас на всех этапах подготовки к открытию. Нисколько не пожалели то, что выбрали именно эту франшизу и именно Эту концепцию для своего садика от души могу ее порекомендовать всем тем, кто хочет именно в соответствии с этими ценностями, с гармонией, с экологией, с миром внутренним и желанием распространять этот мир вокруг себя, создавать пространство для пребывания детей, могу посоветовать эту франшизу, потому что это полностью соответствует данным ценностям. Если вы не обладаете экономическим каким-то образованием, нисколько не жалея, берите полный пакет, потому что вам абсолютно точно помогут во всех этапах подготовки к открытию. И вы не будете брошенными, вы не будете оставленными, доведут, научат, полностью сопроводят к финальному открытию.